и всем привет с вами богдан сегодня мы хотел бы вам показать топ ссылки поехали else, so stars, stand, stand, stand, stand, stand, stand, первая ссылочка у нас вот такая давайте осмотрим такс тут и дельта есть призрак по-моему Ну учился от барха. нет Тут они полный сет призрак. А дельта вся, да. Давайте я ее денем. Перчаточки, Потом вот это. Ноги. Да. это Вот, все. Потом ботинки и все, он с полным сет. Давайте оружие посмотрим. Тут есть сокол. Спекулянт и дружинник Вот, какие автоматы тут есть. Буран. Наводка. Потом убойник, кобра, большевик, барс есть, самый топовый автомат. Потом провокатор и повстанец. Пулеметы, дробовики, репей тут есть, гарантин, тролля и три и шершень. На Насмешки. Так, два часа вам покажу зал. Вы офигейте. Зал тут полностью на 5, ну почти. Тут не прокачан бегун, шестряк, парохольщик, точно по госку и все. И тут еще прокачано ЗМ. Досье вот какого у него тут. 45 уровень. Он в клане. Клан какой-то, вот. Он тут сюда внес опыта 7000. Окей, запрос -то добавить товарища. Давайте ник напишу. Ну, логотип. АВП просто. все. Переходим в второй ссылке. Вот мы пришли к второй ссылке. Давайте ее осмотрим. Как мы видим, тут сет дельта. И давайте сейчас я буду делать скриншоты. То, что тут какие цвета есть. Поехали. Инфернал. Киборг. Луч. Дельта, Олимпиец и Бархан. Так, мы смотрели слухи, теперь будем смотреть, какие тут оружия есть. Давайте посмотрим. Тут есть Карамелька синяя, потом Сокол, Спекулянт, Гружиник, Буран, Кладенец, Смертобой, потом Звездочет, Засад, Бюрократ. Ликвидатор, Кобра, И, Барабанщик и этот Большевик. Потом Сибиряки идут, ну точнее дробовики. Потом Мэлс, Павлик М, потом Карантин, это Гадюка точнее. Потом вот этот Карантин идет, Тролля, Ёж и Ворчун. Потом Шершень самаха крик насмешек тут нету теперь зал давайте посмотрим зал тут полностью на 4 у меня тут не прокачано, только охотник за головами точность по госту доктор гаус железный феникс и все Досье, статистика вот какой Ник, вот уровень 52 давайте клан посмотрим а он не клан жалко у него товарищей нет. Давайте, опять же, напишем мой ник, Просто логотип. АВП. Все. Теперь переходим к третьей ссылке. И я уже буду рассказывать, какие условия будут, чтобы получить эти ссылки. Короче говоря, условия очень легкие будут. Подписаться на мой канал. Второе, подписаться на канал Гречника. Третье, подписаться на мою группу. И четвертое на этом видео должны набрать 30-40 лайков. Вот такие легкие условия. Теперь давайте посмотрим оружие. Тут есть палач, потом вот такие оружия идут, потом, ну, кобра, звездачет, ликвидатор, засад, наводка, барабанчик убойник и... и идет потом барс самое крутое оружие, потом вот такие пулеметики у нас, тут есть кабан, урон кстати пофигтили, потом идет гранантин. потом бугадюка, павлик, репей, мелс, тролля и ворчун, самое топовое оружие, потом тут идет крик, клык и писец, у нас смешек также тут нету ну, зал самый очень крутой и фульный. Вот какой зал. На 4-5. Этому человеку надо было прокачать бегуна. Потом барахольчика И все, по-моему. Да. Досье. Ник у него рост 720 котик. Или тик. Потом он не в клане. Товарищей тут также нету. Давайте напишем логотип. ВП вот просто все. Короче, условия выполняйте, они очень легкие. Итоги будут через три дня. Вот, еще я в группе сделал посиг про конкурс. Так что приходите и участвуйте. А с вами был Богдан. Всем удачи, всем пока-пока.